Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Да? Это хорошо. Эй, Морган, проснись. Время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. <свёзд��> <посмотрая> Какой дивный мир. Я хочу подышать. Эээ, а, открыть дверь. Заела. В смысле заело? А у нас как бы нет слова такого заело. Подожди. Не понял. Ты что неуязвимая, что ли? Кто хочет, типа, читайте. Мне, типа, это не сильно интересно. King's A -way. Выпить, П. В смысле? Ох, вот это хорошо пошло. Так, читайте доклады всякие. Это мне не очень. Записка. Поздравляем, Уран. Алекс. Мыло. Мыло возьмем. Мыло возьмем и пойдем в ванну. Ой, какой же я не аккуратный. Надо поднять мыло. Никого нет. Ладно. Спустить. Не понял, че за хрень? Я пошел, так. Ага. Использовать. Первый день на работе, М -м -м, в смысле? На какой работе? Я устраивался на работу? Я, по-моему, не устраивался на работу. Ну, пошли со мной. Пойдем. Пойдем со мной. Доброе утро, мисс Ю. Добро. Доброе. Ты чё, делаешь? Патрица Ворма. На крышу сел вертолет. Похоже, за вами прибыл. Да, не за тобой же, ты. Подожди. Да, очень смешно. Я с тобой сейчас вдоволь играюсь. О! Слышь, не делай так больше. Хватит да. дурить. Не-не-не, я только начал. Отдай. Тебе нормально вообще? Это нелегко, понимаете? Нет. Так, вертолет. Полетели. Полетели. Крыша... Мой этаж. Нет, крыша. Поехали на крышу. А тут что, тут два этажа, крыша и мой этаж? Удобно, конечно. У... У... У... У... У... У... У... У... У... У... У... Такие лакшери-вертолеты за мной летают. О, авторские права пошли. Хорошо. Весело-то как. О. Да. Вот это я понимаю. А что у вас такие большие буквы делать на, на залив. А вот это что мне? Объясни. Это что у вас? Зачем вы это сделали? Вы в курсе, что у вас огромные... Буквы на мосте. А ч ⁇ мы кругами летаем, что ли? Зачем мы кругами летаем? Ну, авторские правознатные, конечно. Оба. Слова убрались. Буквы. Приехали, мисс Ю. Какой мисс Ю не я сейчас тебе по губам дам, слышь? Мисс Ю. Еще раз так скажешь, я тебе вертолет, этот знаешь, куда? запихнул. Ты где вообще, слышь? Не понял. А где он? Он ну, вот тут вмещается. Человек Карлик что ли? О, о, о, о, о, о, о, о, о, где я? Наконец. Кто мне это сказал? Ты, пухляш Эй, Алексию! Ты неплохо выглядишь в форме транста твой глаз, красный. Ты чё, мой батя? Начнутся тесты. Просто веди себя естественно. Пацан, пацан, привет. Не накручивай себя. Отца. Доктор Белами тебе подробно Эй, все объяснит. Тебе отца. повезло. Привет. Здорово. Через неделю как... будем на орбите. Обещаю как жизнь? О, Обещаю. Аптечку. Мистер Ю, вашу сестру. Просто будь собой. Да, а все, я убежала от тебя. Пока. Доброе утро, Морган. Доброе утро, я доброе. доброе. Я, знаю, нас кто нас сегодня сегодня я знаю, кто ты. Я знаю, кто ты такой. Давай. Возможно, вы к таким не привыкли, но. Давай Возможно, уже начинай. Ну че ты? Я всегда готов красные коробки ну вот пожалуйста да уберись ты чудесно вы просто молодец Ой, молодцы сосуд концы так что б... давай дальше Че присесть ну давай сядем так Морган, внимание постарайтесь спрятаться в этой комнате не спешите расслабьтесь подумайте нет, я шучу. У вас только 9 секунд. Ты меня за дурака держишь или что? Где я тут, по-твоему, спрячусь? Ну, давай. Меня не видно? Ну, примерно так стелс работает. Меня не должно быть видно. Хм, я... Что, ты? Есть синаптическая реакция. Все чудесно. Я тебя сейчас окно разобью и нос тебя сломаю, ясно? Извините, может, ты довольна? Объяснит мне, что происходит. Симонс. Я установил то, что принесла Тина. Вы проверите? Звук включен. Не понял. Прошу прощения, Морган. У нас тут проблемы с оборудованием. Я тебя сейчас Не реально включу. нос сломаю. У вас все отлично. Кто-нибудь принесите кофе? Будет здорово. Да, Спасибо. и мне, пожалуйста. И мне, пожалуйста, принеси. Пожалуйста, да. сядьте за стол. Уже. Замечательно. Вы планируете отпуск. Куда вы отправитесь? Хорошо знакомое место, где вам нравится, или сигнал, новое? Морган. Ну, новое. Новые места, Хорошо, это вообще смотрю, круто. Вас приговорили к смертной казни за ваши поступки. Что вы при этом чувствуете? Я чувствую, что надо попить водички. Хорошая водичка. Спокойствие, мои поступки того стоили? О, это... Сложно. Нет, по пути, которым мы прикованы пять ну, людей. Вы можете перевести поезд на сосед... соседнюю ветку, но к ней прикован один человек. Ну, ты меня за дурака держишь? Дальше. Ты чё? Ты чё? Тварь! Ещё что немало, за да? тесты такие? Почти все. А теперь я покажу вам изображение. Как следует, посмотрите на него. Я М -м, спрошу бабочка. У вас, что вы. Э Видим. Тут пусто. Я думал, что за хрень? Так его жрет кофе. Мне не надо кофе, мне не надо, спасибо. Я, пожалуй, от кофе откажусь. Все, я спать. Класс, игра вылетела, вы... До встречи. Капец, все заново! Все заново! Блин, да охрененно! Охрененно, мы начали! Класс, круто! Доброе утро, мисс Ю. Спидран, я пошел. Ну наконец! Я спрошу у вас, что вы. Э а я это видел. Это кофе? Тут пусто. Я -а. <свят> Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Давай, вставай, мясо ходячее. Так, ну началось. M, чтобы выключить какой М? нави фонарик круто разводной ключ возьму Я кто январь. такой В смысле То, что вчера, а, -а, а где лифт это что такое где лифта они лифт убрали так о чем не делать рыбку освободили это было просто предположение я не думал, что это... Что за хрень? <смех> как много... <смех> чё ты... Понял. Ну, типа... Иди отсюда. Что ты... Ну, чё ты выделаешься? Чё ты выделаешься? Так, на лифт вряд ли работает. Это чё, всё симуляция, что ли? Мало ли, проверил. Ты чё, живой? Так да, я знал, скотина, ты чё, тварь? Думал меня напугать? Ор антифона, я возьму, мне пригодится. Здрасте. Ай, а, а, а, а, а. И чё она съела тебя? Ля, мутировала. Ага. Плохо дело. Ходящий визов. Так, а чё учить? они выбрались? Может, ты мим? Хера себе, а можно мне такой? Забирай домой, мне надо такой мониторчик. О-о-о, ты чё, тварь? Офигела. Так, а ты чё такой здоровый? Вымахал. 不ст... Гипс-пушка. -гипс Гипсом шмаляет. Чё это такое? Но я подменила его настоящий. Нейромоды очень важны. Иди ты нафиг. Без новых способностей вы не Хо -хо. выживете. Я уже загрузила да. ваш танк. Да. На тебе. Это я возьму. Спасибо, нейроспособности ерваться. Так, ну это прокачка, это я понял. Так, хакер, да, это про меня. Да, да. Давай. Кольчик. В глаз, что ли? Ее. Yeah. Мозг. Здорово. Возьму. Готов наконец увидит реальный мир. Да, готов. А вы нормальные вообще? Корабль, корабль защищать стеклами. Сейчас стекло треснет и все и до свидания. О, хорошо. Все, кто то смотрели до да, этого момента, огромная благодарочка. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал ради смешного, интересного, крутого, классного, страшного контента. Сигары. Ну а пока, всем пока и удачи, разумеется Пока Сигары нужны, продаю недорого